Поверите, как мне просто фортануло, ребят, с первых 11 карт, которые даются сезонный пропуск. Смотрите, вот это место, вот, путешествие наследника, здесь давали 11 карт, вот. И с этих 11 карт, с этих 11 карт мне выпал мой первый красный герой. То есть я в игру вообще ничего не вкладывал. Я просто с этого в шоке, потому что я слышал, что ребята, которые добиваются красных карт, вкладывают просто невероятные деньги какие-то. Вот, мне выпал вот этот вот Кумат, Кумак, сейчас я посмотрю. Кумак, героический герой, просто вообще это идеальная тема, но... Мастер Чу посоветовал мне менять его на орбу. Привет, Привет Яговорюс. После, после твоих гайдов. Кумак, так. Так, повезло. Тебе дико повезло. Это топ-герой? Или можно менять на орбу? И какую лучше? М -м. Гайд смотрел. Это самый говнище с точки зрения игры за него. Но один из лучших с точки зрения коллекции. Здесь э, сила есть. Здесь мощность зелья восстановления, это ладно, умение времени перезарядки умений очень круто. То есть если бы это была не первая твоя карта, то ее можно было бы взять. Но тебе сейчас для игры нужна, нужна какая-то хорошая карта. Лучше меняй на орбочку, там, на какую-нибудь условно кадию, если ты без клана играешь. Либо на мойну. Самые редкие варианты Ирина, но очень тяжелый отыгрыш, за него только клановый контент, только так. Спасибо за днатики, ребят, спасибо за поддержку. Ну, потому что изначально я вообще начал играть за арбу, вот. Проделал дел после того, как выпал этот герой, но надо все возвращать. <coughs> потому что у меня, видите, у меня кармиан сет уже здесь скрафченный. Вот, пушечка синяя, арба гигантов. Сейчас э, мне нужно покупать свиток, чтобы взять себе арбу. Вот он, класс. Э, так, героический все арба вот они не Вы представляете просто ребят ни с чего вообще просто люди по 150 по 200 тысяч закидывают, чтобы получить какого-то красного героя я сегодня просто офигел под утро, честно мне когда это выпало я ребят просто вообще капец был рад это просто была какая невероятная какая-то невероятный уровень радости Так, матьючу, мне что советовал, я уже не помню. Все, ребят, я это сделал. Теперь я могу одеваться в кармянсет, арба. Ну, красота вообще. Единственное, я, конечно, наделал делов. Я не знаю, что <связываю> тебе делать, у меня <связываю> получается статы вкачаны в силу. Но вот сейчас буду этим заниматься, ребят, разбираться в этом. Жалко, что стрим, если я подрубаю, никому это не нравится в этой игре. Вот. Но в любом случае, ребят, кто вот играет в эту игру, подписывайтесь, вдруг нас станет больше. Вот. И мы все-таки будем нормально выходить в прямые эфиры без кучи дизлайков и вагона дизморали в мою сторону. вот реально просто имба собираем парики Вообще, она даже парик разнесла, на самом деле, не запариваясь. Но почему-то я не особо видел, чтобы массуха проходила, честно говоря. Не знаю, с чем это связано. Но я так думаю, что урон получали все.